тили ти ли ти ти ти Ну что, у нас вышла книжка? Ну да. Ты держала в руках Приятно, смотрела? Такая яркая, красивая. Сразу хочется взять, да, открыть и начать читать. Книги очень. Ты знаешь, я вот задерживалась, и на какой странице вот Не мне нападало? Найди... Ты цепляешься Сразу... и тебя уносит в книгу yes. и дальше в углублению, потому что вот эта книга, она на самом деле переворачивает сознание. Я, честно говоря, я боялась, что она не будет издана, но она издана, она уже есть, и это кайф. Я боялась, что она не будет издана, потому что она очень сильно расставляет точки над «и» по взаимоотношениям сознания человека и сознания религии. И когда люди говорят там, про какие-то эгрегоры, еще про что-то Здесь не про эгрегор вещь. А вообще я как-то сейчас к игре отношусь как к чему-то пустому Есть коллективное да, скажи, вот прям, и есть, да. а, есть, а, есть вынос себя в это коллективное Есть вынос ответственности в это коллективное И а, что остается тогда на месте вынесшего? И вот в этой книге, на самом деле, мы очень глубоко дали все, что касается религии. И поэтому у меня было опасение, что ее просто могут запретить. И, кстати, вот вчера курса, закончился курс, он тоже очень глубокий в этом, плане. в этом же. Человек начинает осознавать те моменты, когда ему нужна религия, угу. а когда нет. И здесь открывается невероятная глубина, и здесь переворачивается вообще, все знания мира переворачиваются. Знаешь, э -э я думаю, что такой же эффект сорвавшейся бомбы у человека в голове будет, когда он расставит отношения с, с наукой, вот с религией он в книге «Инфодайм знаний» ему помогает, помогает наше озарение расставить. А вот все, что касается науки, это будет в парадоксальном восприятии. То есть, когда мы приходим к этому, мы видим просто всю эту знанку, всю начинку. Угу. И это, это тоже очень сильно меняет восприятие человека. Это возвращает к себе настоящему искреннему открытому. На самом деле, когда мы говорим об искренности, люди не понимают, о чем мы говорим. Вообще не понимают. Ну Вот банальный пример. Мама заказывает консультацию ребенку. Зачастую мама даже не смотрит, что там написано про инфодайлинг, потому что ей сказали, что там лечат. И она быстренько заполнила, не прочитала, начала. И даже когда после консультации есть мамы, которые честно начинают делать зеркало. И начинают играть сами с собой. Да, это да, игра. Играть. Ладно, там читаю по списку. Я люблю себя. У меня повышенная энергетика. У меня высокая вибрация. Ты что такое говоришь? Это ты искренне говоришь себе? Это, это сейчас слышишь о любви к себе. Вообще, когда ты это говоришь Ты да? вообще слышишь, что ты сама себе uh -huh. говоришь И а, потом человек пишет, так я же делала практику зеркала, ничего не происходит А с тобой что произошло за это время, как ты изменилась Просто когда человек говорит, я люблю себя То уже в течение суток он видит отражение в мире, как ты себя любишь И может так получиться, что тебя закидают тухлыми помидорами Потому что любви так себе нету И при этом, да, и при этом человек даже не поймет, откуда это откуда пришло прилетело. вдруг И будет говорить, я почему-то поработал, и мне, я почему и мне стало Я почему-то ругаюсь соседкой И мне стало хуже, хуже да, да. да, да, да Даже не поймет, откуда что Да, а на самом деле, если ты сказал, что ты себе, что ты себя ценишь То ты сразу же увидишь, как ты себя ценишь если ты сказал себе, что ты любишь, ты увидишь сразу, Слушай. как ты себя и любишь. Причем, и причем увидишь именно из глубины. иск, то есть, Но ну, ты не Искрин. понимаешь этого. А на самом деле при... именно твою глубину. Да, мир тебя при этом отразит. Еще осознать, что это ты так себя любишь, вот и... как да. тебе мир отражает. Да, да, да, да. А человек это выбрасывает, это мир, это не я. Это не я, не я, не да, я. это не я. Это что-то откуда-то вдруг почему-то прилетело. Я ж хороший. Я же хороший, да. И я, когда смотрю на это, я понимаю, это все про формальное отношение к жизни. Угу. Я себя формально люблю, я себя формально ценю, я с собой формально искренен, я с мужем формально, формально искренен. Настолько слово точное. Во всем проходит формальность. Во, Во всем. всем, да. И, честно говоря, я когда а -а -а. Вот читаю обратную связь, а приходится читать много, я эту формальность просто вижу насквозь и понимаю, что и вот слышишь, формальность... отвечаешь, да, и человек все равно не видит. Все равно видит. Ладно, тебе... Формальность удалить вот из жизни человека, может, только сам человек. Он может заметить это, наверное, легче всего заметить это через бизнес. Угу. Где ты формально заработал денег? Да, к сожалению, да Да, да где у тебя через, формальный интерес через, да, да, да, да, да, да Вот это, наверное, самое такое угу. а, Прям <служив> в яблочко да, бьющее Да, прям в яблочко, прям в десятку да. Это самое то, в чем действительно человек может задуматься Вот увидев это, и действительно, когда ты ему покажешь Он здесь действительно может Да, да. Вот так ты формально ведешь бизнес Вот так ты формально получаешь формальные деньги угу. Вот оно. И, кстати, вот эта формальность, мне как-то в жизни приходилось общаться с людьми науки, да, и там была интересная такая штука, я все время не понимала, о чем они говорят. То есть вот разговаривают два человека, которые, они в науке, но в то же самое время они на зарплате, да, на наемной работе, и они пытаются заработать. И э, они делают свои бизнес-идеи, они удивляются, почему их бизнес-идеи бизнесмены не подхватывают, потому что ведь в этих бизнес-идеях куча денег, но все эти деньги – это гранты и дотации. И я у них как-то спрашивала, говорю, слушайте, а где вы видите здесь заработок? Я вижу, как вы тратите чужие деньги, грубо говоря, отмываете их, но я не вижу, чтобы вы зарабатывали. И они на меня смотрели широко раскрытыми глазами, говорят, «А, вы не видите в этом денег, вы не видите какие-то можно здесь деньги иметь Говорю, на и дотациях. Но это не заработок. Направление денежного потока другое. Вот оно, формальное отношение. Вот это формальное отношение, и а, это формальное отношение, оно потом проявляется, соответственно, и в здоровье, и в отношениях у -у -у. семейных везде. Оно потом расползается, как, вот, как паутина. У -у -у. Человек привыкает формально жить. Он не думает, куда направлен его поток, поток его внимания. На растратить или на получить. Но при этом он все время недоволен, когда у него в кармане пусто. И вот это формальное отношение, наверное, только деньги, как, как индикатор, хорошо показывают. А если мы возьмем на искренность или на отношения в семье, вот положить это, человек как-то очень легко вползает в болото, и он привыкает, адаптируется. Адаптируется. Даже, удивительно, даже со здоровьем, то же самое адаптации. Человек будет уже, ну, болит где-то, ну, болит, даже и не дойдет. А вот деньги, кстати, очень хорошо человеку, прям быстро, такое чувство, что вот прям быстро доходит. Правда? Вот, вот, да, да, вот, так это. вот этот адаптационный механизм, он на самом деле работает. Вот смотри, человек ходит, например, в банк. И В банке никогда нет очередей, всегда сидит вежливая девушка, которая обслуживает. И он привыкает, адаптируется, потом девушка не очень вежливая, потом в банке появляется очередь, потом на него начинают рявкать, потом вообще ты никто и звать тебя никак, а человек продолжает ходить. То есть он продолжает выполнять то же самое действие, это переходит в автоматический режим, но вот всю остальную часть, он как формально ходил, она уже изменилась, она стала другой, ты уже можешь сменить банк, но человек не меняет, потому что привычка работает. Да? Вот этот механизм адаптации, привыкания, он, конечно, с одной стороны, он нужен в психике, да? а с другой стороны, он вот выполняет такую роль, когда человек, вот, например, первый день выполняет практику зеркала и он действительно, у него могут возникать страхи, чтобы поговорить с собой, у него могут возникать претензии к себе и так далее, но он выходит, делает, и потом, потом он каким-то образом переводит это в режим, когда он либо в зеркало начинает ставить кого-то, либо начинает рассказывать себе какие-то смешные истории, анекдоты и так далее. И он каким-то образом умудряется вывернуть эту практику таким образом, что практики уже не осталось. И искренность уже не нужна. Но при этом формально я ее выполняю. Точно так же формально выполняется легализация чувств. Но вот, кстати, ее на диктофоне очень четко можно услышать формальная, формальную часть. Поэтому про диктофон люди забывают на 100%. То есть вот а, и даже, а что ее надо было делать на диктофон, а для кого-то ее говорила. Для человека остается формальная легализация чувств, это выплеснуть свою эмоцию на другого человека. Слушай, тебя этому никто не учил. Наоборот, это твоя эмоция, и ты с ней разбираешься, а другой человек здесь ни при чем. И получается вот на этом формализме происходит подмена на 180 градусов. Угу. А это значит тебе зеркало сразу же отразить. Оно отразит обострением, ухудшением, откатом, чем угодно. Угу. Вот как только ты в формализм завалился, ты сразу получишь ответную реакцию. И потом, ой-ой-ой, у меня все плохо. Да, будет плохо. Потому что ты себе врешь. И вот этот формализм, это, это отражение лжи себе. Знаешь, это, да... Когда ты человеку, вот даже возьми наши практику, наши курсы, наши, даже стримы наши, да, и мы вот наши наши, как мы сейчас записываем подкасты, и человек, слушая, он действительно в этот момент, он может вдруг коснуться самого себя Искреннего то есть услышать себя, да, Быть, оказаться в моменте здесь и сейчас, но проходит курс или там практикум, стрим, э, проходит, и через какое-то время зависит от человека. Человек опять впадает, вот как ты говоришь, формализм, да, это как автомат, то же самое, в автоматический свой режим, и у него вот вроде он услышал нас, да, вот где-то услышал, у него внутри откликнулось, он, блин, это же точно вот так, оно так, и у него такой всплеск, да, а потом он уходит опять в свою жизнь. И он забывает об этом всплеске, он забывает о себе, то, что он осознал в себе, услышал себя в этот момент. И у него опять начинается, он входит, как, знаешь, в сонный этот режим автоматически. Естественно, откат будет, потому что что у тебя в жизни было? И если ты опять, ты вышел из, него, из этого своего автоматического режима на время, ты как только ты это условил, что ты вышел, не теряй это состояние. Будь в моменте здесь сейчас, а человек уходит как в течение. Фу. И все, естественно, у него вернется все. И еще сильнее откат может быть. Легко. Потому что потому что ты на миг только проснулся и ты ничего не успел сделать, ничего не успел поменять в своей жизни, и ушел снова туда, и, конечно, это все возвращается. Вот этот формализм, вот этот автомат. Как? Я на сегодняшний день, интерес, вопрос, ты, когда должен уже... интерес быть. Интере... ты должен быть интересен сам в себе. Да, именно интерес. И получается вот этот тонкий момент. Когда я думаю об этом, вот когда работаю с людьми, когда пишу ответы там, в вайбере, в ватсапе и так далее, когда идет вот этот процесс, у меня все время возникает вопрос. Как человеку, человека развернуть к себе, чтобы он стал сам себе интересен? Как развернуть его к себе? Где у него интерес к себе? Реально самое, ли? Это? это только он сам может. Самое, действительно, казалось бы, это ведь ты сам услышь сам себя. Казалось бы, ведь это это касается лично тебя, да? Кажется, это так просто, а это оказывается так сложно. Это самое сложное. В основе лежит отсутствие интереса к самому к себе. себе внутри, mm -hmm. к тому я, который я, отсутствие интереса к своему я. Да. И вот отсюда лезет этот формализм, а интерес, вот интерес вообще интересная же штука, да? Вчера а, на курсе а, четко разложили эту тему а, полностью управление интересом. Если у человека нет интереса, у него животный уровень сознания и ниже и по-другому не бывает. И вот скажи это человеку, что он в это поверит? Нет, он сидит мне это не интересно, это не интересно. нет, это значит ты вообще не включил человеческую часть своего мозга, вообще. Только человек, в отличие от животного, да. полностью управляет да. своим интересом, только человек. И если у тебя нет интереса, извини, родной, извини, по-другому не будет. Но понимаешь, когда ты об этом говоришь вот так вырвано из контекста угу. человека, угу сумасшедшая да, да да да да и это может быть только в книге в парадоксальном восприятии разложено подробно но mm. опять-таки но эта книга она переворачивает полностью сознание человека и вопроса стоит ли ее издавать вот этот вопрос стоит ребром знание вышло глубина выйдет глубина еще дальше со знаниями идет глубже еще глубже да, а вот парадоксальное уже восприятие это а вопрос. Там, а там, а там. Итак, вот ты знаешь, мы когда выпускали и первые книги, мы тоже. Да, а, каждый говорили. раз, кстати, говорили. Каждый раз был каждый вопрос. Каждый раз стоит ли вопрос. Это да. Всегда у нас возникал этот вопрос. И потом понимали где-то уже вот под конец книги мы понимали надо. Надо. И сейчас этот вопрос, но такого вопроса у нас не было в начале книги. Оно там уже за серединой возникало. Да, уже, а, да. А да, сейчас да. стоит с самых первых страниц. Угу. Да, даже уже на, как, только, да, как только коснулись мы, что будем писать, парадоксальное восприятие, у нас сразу возникло это для себя очень а пропишется. Потом... Да. Потому что сейчас весь мир через эту призму видишь, и так видишь, книга да. вообще. Парадокс на парадоксе. И все на парадоксе. И восприятие другое, с другой и стороны. И даже останавливается написание книги книги «Инфодайнг. Практика». Почему? Потому что у меня иногда руки опускаются, я понимаю бессмысленность практики. Потому что она будет выполняться формально, формально. потому что не включено сознание, Авто автоматически. автоматически. Это также и как когда часто эти практики очень... не имеют значения. Это то же самое, что ритуал в церкви. Да, Наташа. Да. Он, он перешел в автоматы все и в автоматическом режиме. Он не ритуал. Он ритуал? Он становится ритуалом. Вот, кстати, действительно автомат можно назвать ритуалом. Действительно. Да. Поэтому человек и бросает в автоматический вот режим. Тут не об этом речь идет. Как как искренность включить? Как открытость включить? Как вернуться к себе? Человек говорит, я иду к себе и бегом от себя, от зеркала. Вот это закон парадокса так работает. Да, да в зеркало, когда человек смотрит на себя в зеркало, он стесняется сам себя. Он стесняется смотреть себе в глаза. Я ведь когда Боится. работаю в консультациях и вижу, когда я ставлю человека напротив зеркала, я же вижу, как его глаза, они не удерживаются у себя на глазах, на своем лице даже. Они уплывают. Ну, наука уже объяснила это там каким-то парадоксом, каким-то ну, феноменом, что 10 минут и у тебя вообще будет искривление лица, это наука. и это нормально. Она наука это объяснила. Ложь. Да. А я ведь когда вот, Вижу это, да, я ведь не только вижу, я ведь еще и чувствую, что человек при этом чувствует. Он стесняется сам себе, он старается улизнуть, он старается... В голове у человека, когда он стоит перед зеркалом, возникает масса каких-то мыслей через вот просто... Чтобы только для того, чтобы уплыть от самого себя. А почему? Потому что он, посмотрев на себя в зеркало, вот просто задержавшись на несколько секунд, он вдруг понимает, что а ему это неинтересно. Понимаешь? И он начинает Он уходить. сам себе не интересен. Да. и внимание не держится, все. потому что внимание идет да. только за интересом. Да, да, да, да. И все, и человек забывает опять себя, и он пошел в автомат. Автоматический режим, формальность, в ложь, что угодно он пойдет. Будет искать спасение в ритуалах, потому что там же извне, помогите, спасите, что и предлагает религия. На этом курсе было круто очень, на эту тему. На этом курсе было очень круто, и он полностью перетряхнул. Смотри, можно было писать сотнями анкеты, а можно было пройти один день курса. Но прийти сюда и быть вообще неподготовленным, я представляю, как, как переворачивала. Знаешь, у тех, у кого вот так как будет срабатывать психика, кто вот пришел и сразу очень большой объем перевернулся в голове, да? Защитный механизм человек забудет. Он будет забывать, что было на курсе. Его будет просто как на резинке от трусов и возвращать к пеньку. Ну, если она зацепился трусами за пенек. Ну вот тебе это что, о чем? О автомате. Об автомате, да. Даже это об этом. Это про автоматизм. Человек даже не, не успевает заметить, как он начинает засыпать. Да. А за, засыпать это когда он входит в автомат, свой в автоматический вот покушать на работу, прийти поесть, лечь спать утром опять и пошел. Формализм, формальное отношение к жизни, формальное отношение к себе, формальное отношение к детям и понеслось. Сейчас почему-то вдруг жизнь. это слово формализм вызвало во мне, что-то цепануло сейчас прямо. Формализм, скажи, э, формалин, формалин, что это? Он У меня что-то с мумифицированием связано, нет? А может быть? а ну, можно посмотреть. Формалин. Формалин. Смотри, какое слово. Вот вдруг. Вдруг. Консервант. Консервант. То, в чем консервируются мыши. Смотри, формальность. Смотри, человек формальность входит в свой автомат, во формальность. Формаль... Мумифицируется. Мумифицируется. Консервируется. Консервируется. Все. И нет человека. И вот смотри, я Сон. периодически Сон. вспоминаю Сон. Сон. интервью Ксении Собчак и я не помню фамилию этого ведущего мужчина. И он четко обрезал тогда Ксению, говорил, а, люди не меняются. Она говорит, ну как же я что не меняюсь? Вот я изменилась. Он нет, люди не меняются. Угу, я угу. не вижу. Он там ее так жестко обрезал. И Вот смотри, вот когда ты формально относишься к жизни, когда в тебе есть вот этот формалин, Блин, да, форм... да, ты вот не меняешься нет. однозначно. Все, ты, ты вообще не меняешься, ты законсервирован. И ты можешь мумия. делать какие... -то... Ты, ты, что ты что уже хочешь... мумифицировался да, при жизни да. Ты можешь менять какие хочешь практики Ты можешь делать Хоть головой об стенку биться Ты уже мумия угу. И ты мумия в этой жизни, ты мумия в следующей жизни И снова и каждый твой день, ночь Каждая твоя жизнь, смерть Будет мумия, мумия, которая не позволяет Открыться вот этому Внутреннему огню Тому огню, который мы вчера угу. Конкретно поднимали в людях и тогда, ведь подняли. И ведь подняли. И тогда человек может управлять своим интересом, а без этого он не может управлять, хотя он же огонь. Только он этот огонь вынес из себя. Все вынес из себя. Он свою силу пустышка? вынес из себя, вынес силу, остался слабым, и при этом кричит, что он очень сильный, он может все.. А где ты? Где ты? на тебя нету. Вот оно, формальное отношение ко всему. Когда человек возвращается к себе искреннему, искреннему, искра, нету формальности, нету формалина, есть искра, искра есть огонь. огонь. В тебе есть огонь, огонь интереса, огонь жизни. Смотри, какие слова. Да, вот когда вот это возвращение происходит, тогда человек меняется за жизнь. Дело в том, что не меняться человек, в принципе, не может. Те, кто уже в формалине, они все равно обречены на испарение и на удаление из игры. Симуляция их не будет держать. Ну еще одна жизнь, но ну, две инвалидные, и потом фух, и выкидывание. Почему? Потому что а, в симуляции четко идет, должно быть развитие. Потому что деградация конечна, а развитие бесконечно. И если ты в деградацию ходишь, то ты доходишь до точки конечной, и тебя перекидывает. Все, тебя нет. Тебя соединила общая масса, навоз, перегной, плодородная почва, и там взрастут новые семена, новые игроки и так далее. Симуляция не будет тебя держать. Все. И когда ты осознаешь, что ты и есть это симуляция то это уже интересно. Но она не будет. Лишь. И когда ты осознаешь, что ты создаешь ее, ты интересно. создаешь ее, да, и ты создаешь эту игру, и ты создаешь развитие, либо деградацию. Не меняются те, кто деградирует, кто формально относится к своей жизни. Хорошо, как выйти из формального состояния? Вот что можно посоветовать человеку, который застрял да. вот в этом формалине? Он так живет. У него такая семья, у него такая работа, у него, у него даже других мыслей нету. Ты понимаешь, даже наши книги, их же читает не так много людей, да? И к мыслям тем же самым, что мы, приходит немного людей к осознаваниям. Большинство людей бегут, как белка в колесе, формально проживая жизнь. Ты знаешь, ты сказала вот фразу, что не так много их читают. Ты знаешь, Наташа, я просто чувствую даже, пока оно только начало, да, и оно уже, не, нельзя сказать не так-то много, уже много, мы знаем, что много книг разошлось, да, и передаются книги, и в какой-то момент это будет, знаешь, как ты, как вот, как это сказать, вспышка, и внезапно, вот сколько там процентов? 15 процентов, да, uh -huh. надо, а потом все. Оно уже неконтролируемо покрывает всех. Вот поэтому, ну, ты задала вопрос, как? Как? И у меня на самом деле действительно ставка на книги. Может быть, может быть, я не права. Но у меня есть, есть такие мысли. Потому что книги... Я, ну, мы же знаем, как отзывы у людей по книгам, по нашим, как они уносят. И знаешь, человек... Вот когда имеет эту книгу, он периодически возвращается к ней, возвращается к ней, имея. И он таким образом себя удерживает на, на плаву. И в итоге он все равно откроет себя. Откроет. Вот когда человек... Однажды, один раз только коснулся, да У него нет, допустим, книг. Он взял почитать, коснулся Ему стало интересно Он, да, загорелся, про, там, ну, поинтересовался Но потом ушел снова от нее Через, Спустя какое-то время у кого-то быстрее, у кого-то дольше Он все равно вернется к этому Ну, я как-то вот, мне ближе всего это книги Но книги, книги, да Книги меняют сознание, ролики наши меняют Ролики, сознание, конечно. меняют сознание. Много. Но а, точно так же меняют сознание курсы. Курсы, конечно. потому что ты проживаешь это все. А, ведь смотри, на курсах нельзя, Чтобы... вот то, что мы преподаем, там нельзя обмануть человека. Угу. Ты а, вводишь человека в состояние, где он находится. А вот в состоянии полностью искренности сам с собой. Кстати, я сегодня получила обратную связь от человека, который а, по нашему курсу, по одному из, там, из прежних занимался. И он вдруг понял, что то, что у него в жизни от ума, и то, что у него идет внутри, он вдруг услышал, что ответы на вопросы диагонально противоположны. И тоже сегодня написал, что был в шоке от того, что внутри звучат не те ответы. Он только начал заниматься. Класс. Понимаешь, я понимаю, что когда человек к этому приходит, это первый шаг, это уже много. Человек уже обратно не выскочит, все, потому что он услышал себя. Но опять-таки, готовы ли люди сами заниматься? Смотри, если человек не готов даже прочитать вступление к консультации или на сайте найти, где та же практика находится. Готов человек сам учиться? Заниматься так, и тогда, да, да, вот в том-то и дело, что нет Вот поэтому именно поэтому я, я и говорю Что я чувствую книги Наши курсы на, Через книги на курс идет человек Придет Ну не только через, конечно, еще Но просто Человеку сложнее Прийти сразу на курс Ну это да Человеку сложно И человеку ну, очень сложно перестать лгать себе вот, в Очень здесь, сложно Сейчас Потому что вот эти э, формальные штуки, когда в нем работают вот это формальное отношение, то перекрывая боль, да, когда ему там болит за ребенка или болит за себя, э, он тогда все равно уносится в боль, uh -huh. и он все и равно забывается. уносится. Да. Он забывает, он все равно уносится, он все равно не возвращается к себе, он ищет все равно где-то снаружи. Uh -huh. Он бегает, помогите, спасите, сделайте, исцелите. И, так и далее. обесценивает самое ценное. Себя. Самое ценное в этот момент. Именно он ищет помощи и убегает от нее, сломя голову. В нем решение от днем проблем вот здесь нет. Уносит. Уносит. Сносит просто. Фу. Обесценивает самое ценное себя. Да? Последствия обесценивания себя. Человек не понимает, он потом говорит в зеркало я ценю себя, и он получает из реальности оценку, но он же внутри не осознает, угу. насколько он не ценит себя, нет, это разные вещи, ты получил, но ты еще опыт не осознал, и не факт, что осознаешь, не факт, что вообще-то прешь, может тебе еще не один десяток раз придется это прожить. Потому что этот механизм. А вот, это, а вот это уже помогает раскрыть в человеке вот как, как раз-таки наши стримы, наши курсы. Курсы. Да, наши практикумы, наши подкасты. Вот все это, оно на самом деле помогает человеку удержаться, Не убежать, сломя голову. Но ну, это, видишь. Смотрим, мы с тобой. Тогда давай а, сейчас а, вот просто словила нитку угу. и честный ответ на вопрос. Вот сейчас задумайся, мы с тобой потратили три года, да? Мы просто шли за интересом мы углублялись мы расписали психику мы вот эти вот поведенческие реакции человека мы все это порасписывали в книгах в том числе очень много сознания зарений переворачивающих восприятие полностью достали наружу да и вот смотри нам было тогда интересно экспериментировать как у людей жизнь меняется и так далее вот сегодня ты уже смотришь с другого восприятия с парадоксального когда ты видишь сразу видишь вот начало зачем болезнь и конец и зачастую ты смотришь на человека и понимаешь, что он будет очень много хлопать крыльями и говорить, я, я, я, я все сделаю. А на самом деле он вообще ничего не сделает. Ведь это же видно сразу. И у тебя есть тогда интерес работать с людьми? Ну, ответ очевиден. Все равно оно... Эм знаешь как грусть наступает скажи грусть. Грусть. грусть наступает и даже разочарование согласись но при этом этот же человек отражает нас а вот это уже вот это вот уже парадокс из парадоксов согласись что когда ты начинаешь вот об этом думать о чем это а вот смотри я когда об этом думаю у меня внутри э -э, возникает не тихая грусть. У меня тогда внутри возникает огонь разобраться. Дожди, дорогая, не доработала, не дошла, уселась на трон. Со стороны хорошо, вот так сказать, да, тихая грусть. Он там. Видишь, как парадокс работает, как выворачивается все. Очень легко сесть на трон. Наташа, нет. Я тебе скажу, что вот эта тихая грусть, она не тихая грусть, здесь грусть и разочарование. Но оно, по моим чувствам, оно для меня выглядит, знаешь, как, как пауза для анализа, анализа того, что происходит. И в этот момент как раз-таки именно и возникает вопрос, а ведь это наше да? отражение, да. да, мое отражение. И вот вот как раз таки у меня именно это Оно садит на паузу На паузу, в которой ты начинаешь зависать И в этот момент Мы с тобой очень хорошо знаем, когда этот вопрос возник Он как раз возник совсем недавно И именно в этот момент, казалось бы Зависнуть и прочувствовать А скажи, время у нас на это есть сейчас? Оно вдруг, смотри, как нам отражает. Тут же пошел у нас, как только мы зависли, зависли. Ты же знаешь, вот uh -huh. это растяжение. Тут же пошло что? Фу. Смотри, у нас сессия, у нас отлет, у нас работа, у нас и просто нету минутки Продохнуть передохнуть некогда. и ты ночью, в ночь, ты ложишься в постель, вот только ты пришел домой, лег в постель быстренько помылся, быстро помылся, лег в постель, утром уже подскакиваешь и попер. Вот обрати внимание, как только зависание, вот это зависание сразу, коллективное, да, тебе тут же тиш! И наваливает. А лапыр. это о чем говорит? А теперь смотри. А когда зависание происходит, да? Когда коллективное приходит? Тогда, когда ты отключаешься. Правильно? Да. То есть смотри, зависая для того, чтобы осознать, почему такое отражение мы видим да на самом деле в этот момент мы засыпаем вместе с этим временем мы и сами растягиваемся мы как знаешь как замедленная съемка сказать а при этом а при этом вот да а при этом сколько действий здесь вот так но все эти действия на автомате все эти действия во сне институт да? работа ну не, не такая что которая с интересом а которая у нас связана с нашими другими да какими-то э, от, отъезд все все в один миг вот обрати внимание единственное что о чем мы сейчас говорим мы сейчас уедем и мы все поставим по полочкам для себя разложим мы четко знаем что эти две недели для нас будут Перезагрузочный Полное отключение от коллективного И ты знаешь, тогда в таком, в таком случае Получается, что Не мы в ловушке А коллективное, а коллективное у нас в ловушку, ловушку попадает Мы набираем вот в эту паузу Коллективное наброет А теперь мы четко знаем, что две недельки И мы вот это вот Разберем с потрохами И рванем Самое главное, что Интерес Вот вот этот момент остановки Отскажи, интереса. Интересно сейчас да. Вот этот момент остановки интереса, когда ты его фиксанул уже, угу. и когда вот начала возникать вот эта вот пауза, которая тут же заполнилась коллективными мгновенно. проблемами мгновенно. Причем реально продохнуть некогда. Да. У меня так, столько административа, сколько за этот момент. У вот, не да, было да, уже давно-давно. Вот ровно на две недели просто. <свят> даже книги остановились. Саша. <свят> да. Выживаешь только за счет тренингов. Тренингов и погружений. Ты возвращаешься к себе, наполняешься ресурсом да, да. и просто возвращаешься в счастье, потому что все остальное время забирает коллективно. Вот это вообще парадоксальное вот это вот состояние. И при этом ожидание, так четко знаешь. Потому что. Мешочек так... наполнили, закрыли. <свят> переварим <свят> в огонь заберем ресурс свое, и да? с новыми силами потому с новым огнем с новым интересом да потому что не свое но это вообще очень интересно на самом деле дело в том что я чувствую что ресурса на сегодняшний день у нас хватает быстро менять отражение свое угу. Но мы этого не делаем. Угу. Не делали, потому что есть система ценностей и убеждений. Угу. Не делаем, потому что... Но это оправдалки. На самом деле смотреться в грязное зеркало я не хочу. Поэтому у нас с тобой будут большие планы на январе дальше. Мы полностью перевернем опять все. И надо будет вот эти моменты по парадоксальному восприятию все-таки успеть положить на бумагу, которая сейчас пишутся. Удивительно, вот эта книга «Парадоксальное восприятие» пишется очень быстро. Реально на нее нет времени вообще, днем не успеваешь, но ночью где-то все равно. И потом смотришь, а страницы просто летят. Потому что невероятные объемы материала осознаются. Осознаются, видишь. И каждый раз, когда я сейчас находясь в коллективном и захватываю очередной объем коллективного, я смотрю на поведение людей, на проявление людей. Как что они делают? И автомат, автомат, автомат, автомат, автомат. То же самое могу сказать о себе. Словила, очень сильно словила именно вот этот, как ты говоришь, автомат, да? А у меня знаешь, как выглядит сон. Вот сон. человек ходит в этом. Ой, как это называется? Есть болезнь такая, лунатик, лунатизм угу. во сне идет. Вот прям на, на человека смотришь, на людей смотришь, и они во сне. Они плывут как в помутненном, в помутненном состоянии. Есть такое? В угу. Таком прям как смотришь и понимаешь, видишь, как густой э, э, густое пространство, и в этом пространстве вот просто проплывает человек, который... Ну вот у меня такое восприятие сейчас. И игра. Не своя игра, неинтересная игра. Угу. Хотя, в принципе, приходили-то в игру с интересом. Не угу. играли с интересом. На самом деле, на самом деле, все начинается. Мы знаем, что с, ребенок приходит, рождается. Очень важна мудрость родителей да, в этот момент. А потом уже пошел садик. И очень важно, больше всего, это школа. Именно школа ⁇ это первое, что начинает усыплять ребенка. Именно вот усыплять. Добивает институт. Вот уже когда добивает. Когда на пороге института оказываешься, вспомни свое состояние, как ты выходил из института. Вот я вчера на защите очень четко вспомнила это дело, да? Вот институт, ты выходишь из института, и перед тобой весь мир. Но этот мир для тебя чужой, это не ты. И у тебя даже момента нету допустить, что это ты. Даже мига нету сомнения, что это ты. И таким образом ты идешь сразу, сразу доказать этому миру, что ты ему нужен. Угу. Ты вываливаешься в, в, туда, э, я тебе нужен Потому что до конца института твоя жизнь катилась по рельсам И ты не задумывался на эти темы У тебя все обеспечили родители, да, которые тебя содержали, которые тебя учили И вот до конца института у тебя все было уже расписано Где и как ты будешь полностью А в, на выходе из института это не расписано И ты вываливаешься вот в эту жизнь спящие, да и ни один момент не берешь на себя ответственность. Ты пытаешься вклиниться в этот мир по принципу «я этому миру нужен», а на самом деле этот мир создаешь. Ты, ты ни на одно мгновение не берешь ответственности за это. И только мудрые родители учат своих детей, и еще, когда они студентами будучи, учат брать ответственность, делать самим, выходить в свой собственный бизнес. И выходя из института, тогда человек выходит, не возьмите меня, хоть кто-то, чтобы я вам был нужен. Хоть кто-то. Хоть кто-то, да, хоть куда-то на работу. Ой, меня на работу войти возьмут, а меня еще в какой-нибудь IT возьмут. И пытаются пролезть, просочиться, вот прям. Да, и начинается ложь, ложь обманывая. Ложь, ложь а если человек идет сам со своим интересом, то он. Просто тогда у него есть образование. И он оставляет его в своем интересе. Очень разное восприятие. И здесь вот этот выход в жизнь, он очень многое значит. И я вот когда сейчас своих детей выпускаю в жизнь, да, я у них сразу ни, никаких поисков, что я вам нужен. Нет, ты нужен сам себе. Вот когда ты себе нужен, то тогда ты нужен всем. Тогда сразу все захотят с тобой взаимодействовать. Но когда ты себе не нужен, ты никому не нужен. И акцент именно на себе. Также и в отношениях тоже. Если в отношениях ты умеешь любить себя, ценить себя, ты нужен себе, то у тебя и семья будет. Она будет крепкая, она будет, она будет, вот как, как мы всегда говорим, 100 на 100. Не 50 на 50, да, половинки две. Нет, целостные все. Но при этом этой целостность, она создает вот это одно большое мы, которое живет в гармонии, в счастье, в балансе. Это счастливая семья. Как ответственность Это мер... результат 100 на 100. Да, то же самое. Блин, эти все темы такие... Ой, ну... Но... Как, как вот как, вот скажи, да, как человеку вложить вот эту глубину, глубину осознаний, которую осознаешь. Никак. Пока он сам. Никак. Ничего за человека это не сделаешь. Да. Пока, пока в человеке не вспыхнет огонь, то есть пока человек не вернет огонь своей жизни желание жизни в себя интерес к жизни интерес к жизни интерес к жизни невозможно невозможно он будет всегда ты его будешь поворачивать а только ты отпустил он опять как фу, и уходит как, как знаешь не валяшка вот ее наклони она пу да, все Это равно болезнь нужно. И тогда только болезнь, боль может вернуть. Боль, боль. ну что ты уже, малыш, иди. Боль, э, страдания. Да. И человек при этом не понимает, что это он сам себе создает, чтобы услышать себя, увидеться, чтобы проснуться. Себя, чтобы проснуться. А человек и это выносит вовне, меня обидели, меня обвинили. И мне я такой бедный, несчастный, мне плохо. Да? И не слышит, не видит, и близко даже не разворачивается самому себе при этом. Не пытается даже взять ответственность на себя за это. Хоть ты ему подсветишь 250 тысяч раз. А вот как ты видишь работу с аутизмом дальше? У нас есть наработки с разных восприятий, с разных уровней. Я сегодня четко осознаю, что надо включать родителей. Да, однозначно. Однозначно родителей. И включая родителей, надо, чтобы... Ты знаешь, вот методику, которую мы с тобой хотим? Но это формализм не уберет. Оно не уберет формализм но, но, но, но, человек, родитель, который, блин, сложно даже сказать. Вот ты можешь расписать методику, дать, и в итоге он занимается по методике формально, и у него нет результата. Согласна, согласна. Ни одна методика согласна. не может закрыть формализм. Согласна. Не согласна. И тогда получается, смотри. Тебе надо удерживать человека какое-то время, как мы и делали всегда, да? Удерживать на, на своем ресурсе, получается. Для того, чтобы, чтобы вот как камера, допустим, да, отключилась. И а, на аккумуляторе работала. И на аккумуляторе, да. У меня сейчас вопросов больше, чем ответов на самом деле, потому что я вижу, что с одной стороны нужен центр для того, чтобы угу. сменить среду обитания того же самого ребенка и родителя. Но, с другой стороны, я осознаю, что он не нужен, потому что как только он меняет среду обитания, тут же будет вынос ответственности, ответственности. на центр Ух. и вообще… То есть уже в этом центре засовывать в унитаз человека значительно в сложнее, сложнее, чем его засовывает его собственная жизнь. А человек того, очень быстро мозг. перенесет ответственность. Да. Это самое то, что для него. И вот этот вот разворот, это самое сложное. И тогда? И тогда. Тогда выход один. Который, Оставить все как есть. Да. И тогда два. Чтобы человек развивался своим чередом. Тогда два. Ну, вот. Оставить все как есть, чтобы он сам развивался, имея уже, вот у тебя есть, ты видишь, есть нормально. Вышел, молодец, выключи ну, вышел. свою лень. Да, да. Или второй вариант, тот, который. Не буду озвучивать. Перезагрузочный. Да. Казалось бы, на самом деле, Наташа, мы с тобой очень хорошо знаем, лекарство есть, разработано, да? Путь. Путь к выздоровлению есть, четко проложен. Вот этот клубочек с нитками четко есть. Но человек даже это не хочет брать. Ты ему этот клубочек, знаешь как, вот покажи, даже в руки не давай, а покажи и разматывай, а он будет идти. Тогда возможно еще. Тогда есть вариант, баба Яга ведь не вела Иванушку за руку. Ну да, кстати, да. Она клубочек, дала клубочек. Дала, и куда покатиться, туда идти, ты иди, Все. И Иванушка пошел искать. Угу. Тоже надо на эту тему подумать. А когда она дала? Когда, когда он к ней пришел. Когда Иван к ней пришел. Пришел, и какие-то условия были выполнены. Просто так она не дала. Кстати. Были условия условия, на которые он пошел. И после этого надо, кстати, вот это прочувствовать. Просто так Баба-Яга не дала. Я засыпаю после костра. А у меня глаза слипаются. Глаза да. слипаются и просто огонь сегодня не поджигает, а уводит в сон. И говорит, девчонки, перегруз. Год угу. очень плотный работает. Такой плотный, что просто. И перегруз. Именно поэтому мы с тобой очень хорошо выбрали время для перезагрузки уехать потому что уже просто отключение от коллективного угу. надо. Оно, кстати, не отпускает вот до последнего, вот прям до момента угу. посадки самолета, до, до самого самолет, последнего момента не отпускает. И понимаешь, что нет, вот оно обрезано, угу. иначе не вырвешь. Угу. То есть вот просто в лес уехать, сбежать, да, уже нет. не получится. Угу. Уже все, уже догоняет, угу. догоняет и говорит, нет, будем играть в эту игру. Угу.